Для похудения и собственным весом. Для начала разминка. Делаем вдох-выдох и через стороны начинаем уводить руки вверх. Оставляем руки вверху, тянемся правым-левым боком. Помним, что разогреть мышцы перед началом работы – это всегда очень важно. И снова руки вверх, руки вниз. Выполняем 4 раза. 4 повтора. Выполняем круг плечами. Оставляем руки вверху, тянем правый и левый бок, опускаем руки вниз и снова круг плечами. Руки вверх, руки вниз через стороны. Теперь переход с ноги на ногу мы будем боксировать. Это даст возможность нам растратить лишние калории. Боксируем Относитесь вперёд. к этому упражнению, как к игре. Представьте себе цель. Подтягиваем локти к талии и выполняем удар вперед. Чередуем правую левую руку. Удар вперед. Локоть вправу левой, левой рукой должен слегка мягкий. Через правой рукой. Боксируем стороны. Боксируем вперед, ускоряемся. Поксем в стороны. Старайтесь контролировать ваши локти у талии. Не разводим локти в стороны. Локоть мягкий. До конца локоть не выжимаем. Работаем медленно. Быстро. Разворот в сторону. Разворачиваемся всем корпусом. Ну а теперь разводим руки в стороны и начинаем пружинить. Раскрывая грудную клетку и включая в работу мышцы груди. Задержали положение, удержали растяжку. И снова пружиним. Колени мягкие, таз подкручен. Еще 4, 3, 2, 1. Держим. Удерживаем положение. 4, 3, 2, 1. Пружиним. 4, 3, 2, 1. И снова держим уводим руки назад тянем и теперь уводим руки на уровень груди и собираем их в намасте и выполняем быстрое движение подъем вверх-вниз работают мышцы груди, мышцы плечевого пояса старайтесь не размыкать ваши ладони Ритм движения может быть чуть-чуть медленнее, если вы чувствуете, что не контролируете ваши кисти, ваши ладошки. Мы выполним стул подъема, вы можете про себя просчитать до 100. Без остановки. Последний раз также раскрываем грудную клетку, тянем руки назад, растягиваемся. И теперь упражнение собственным весом, переход в планку. Дальше упражнение альпиниста. Чередуем подтягиваем колено к животу. Выполним всего 8 раз каждой ногой. Ритм движения выбирайте удобный для себя. Опускаем колени в пол, тянемся, отдыхаем. Возвращаемся в планку и будем отводить колено слегка в сторону. На выдохе. Еще 8. Семь. Шесть. Пять.